Эй hey, друзья! Всем привет, с вами нуан и я вам готов представить два датапака, которые поменяют а, ваш Майнкрафт. И я хотел бы попросить у вас прощения за то, что не выходили а, ролики, я не проводил стримы, так как у меня сейчас практически вообще нету времени. Что звучит, кстати, парадоксально, так как сейчас а, лето. Ну да ладно, а, давайте приступать к обзору этих датапаков, поехали! Итак, ребята, ну, а первый датапак у нас называется MCR More Equipments. И он добавляет вещи а, из данных материалов. А, Давайте-ка попробуем сейчас скрафтить по кирке из, а, соответственно, а, данных материалов. Вот мы скрафтили, получается, редстоун а, кирку. Такая вот она красивая. Так, далее у нас идет изумрудная кирочка. Так. Кстати, я тоже делал такую фигню, то есть вы можете в принципе посмотреть а, и перейти по ссылке в описании, там будет ссылочка на мой датапак, где а, я добавил более 50 новых предметов. Это у нас изумрудная кирка, а, лазуритовая, так, тут даже прикиньте, можно скрафтить с помощью андезит, смотрите, и у него будет своя а, текстурка, далее диаритовая кирка. Или диоритная, я не знаю. А, то есть, они сейчас будут по мощности, как, соответственно, каменная кирка. А, далее. Можно скрафтить из адского кирпича. Вот таким образом. А, из осколка призмарина. Вот такая вот кирочка. А, далее. Можно скрафтить из разных досок, вы прикиньте. Из разных досок можно, а, получается, скрафтить кирочки. Так, что-то пошло, кажись, не по плану. Так, а здесь я уже могу скрафтить. Вот березовая кирочка из тропического дерева. Так, да, все правильно. То есть вы можете любые скрафтить инструменты, но, соответственно, броню сможете сделать только из изумрудных блоков, редстоун блоков и лазуритовых. Вот так вот. Блин, вот это у них, конечно, крутая текстурочка. И сейчас попробуем скрафтить также броню, но почему-то она у меня не крафтится. А, какого черта у меня с, такой вопрос? Так, ладно, вот вы можете уже рассмотреть все предметы. То есть их тут довольно-таки много. Так. Так. Ребят, тут какая-то странная особенность. Железные ботинки, Redstone. Я сейчас нахожусь на версии 1.15.2, поэтому тут ничего такого не отображается. Вот изумрудные. И получается лазуритовый. Почему-то это, этот детапаг немножечко криво работает. Но все равно довольно-таки круто из-за вот этих вот кирочек. Вот. То есть все вы можете а, крафтить. Ну а мы переходим к следующему датапаку. А, ну а для следующего датапака нам придется а, создать, получается, а, мир в суперплоском мире с шаблоном а, пустота. Итак, давайте-ка создадим новый мир. Итак, ну а следующий датапак у нас называется... А stone блок ванила и он соответственно будет добавлять вам а, так сказать сборку модов stone блок в ванильный майнкрафт здесь появились достижения по которым вы по сути которые вы по сути должны выполнять для того чтобы пройти данную сборочку точнее дата а, здесь было две кости а, использую это на саженцы дуба а, кстати для данного дата пока понадобится пакет ресурсов StoneBlock translate вот, чтобы э, все перевелось на русский язык. Вот, выполняем ачивки и проходим, э, получается, стунблок. Здесь еще есть такая особенность: Чтобы попасть в ад, нам надо спуститься вниз. Чтобы попасть в край, нам надо, нужно подняться наверх. И, соответственно, также работает э, в этих мирах. Если хотите, я запущу летсплей по данному датапаку, если на этом видео соберется хотя бы 10 лайков и 3 комментария о том, что вы хотите стонблок. Ну, а с вами был Манану Уан. подписывайтесь на канал, смотрите мои видео, приходите на стримы, вот. опять подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока. Все датапаки можно будет скачать.